Мармок, Far Cry New Dawn. Баги, приколы, фейлы. Идите нахер. хорошее начало. Сава, красивый, я, мне мне бы смелости не хватило. Дай пятерю. Потом, малохольного-то за что? Если бы я знал, что другого отхерачат, я бы тоже что-то смелое сказал бы. Все. Малохольный точно все. Ладно. В трусах прохладно. Чё зыришь? Да типа чё ты зыришь? Такая плохая. Васа все равно где переплюнешь. Читовы! Спасибо за помощь, я скинул просто. Но в грудак упал, мудак. Тумблер, <coughs> ты куда? Нам не туда, а нам в этот дом. Где вещи, ублюдки? Почему такие банки? Название. Тумблер! Тимбер, а не тумблер! Ты чё? Тебе жарко? Ты на лицо сесал, что ли? Это какой-то новый собачий фетиш, да? А то вы яйца себе облизываете. Теперь на лицо сыть А дальше что? В один прекрасный день срать начнешь и сядешь в это говно с довольной мордой. Без глупостей тумблер у них заложник. Не, ща подойдем по блинению. этого тумблер. Фас! Можешь на него насать, если понравится. А, Чистый заход. Красиво сработано, напарник. Я помню, эти деньги до падения бомб. Ты странный, бля. Если я... Говоря, не очень-то То есть тебя тут пытали, держали, а это все. что просто решил рассказать историю. Ты странный. Узкий какой-то спектр эмоций у этого товарища. <смех> Смотрите на нх. Ч пытается сделать? Ты застрял? Ты... ты застрял. Может мне не стоило тебя спасать, а? <смех> Ладно. Мы, мы тут как герои, так что нам придется ему помочь. Смотри, чувак, у меня для тебя самый лучший выход из ситуации. Подходишь сюда, смотришь на меня, и умираешь нахуй кибеням. Зачем? И благодаря за помощь. Тумблер, пошли. Мы здесь одни, и без помощи мы да. погибнем. жестко бандиты наши лагерь разбомбили. Это сделка с Других вариантов нет. Они что-то знают, и нам нужен их секрет. под вот странный графон... Да, дайте угадаю. Секрет я должен узнать, да? Возил Морков как всегда на максималку, но как будто все Мы. Выясни, в чем секрет Иосифа. А я улажу все тут. То есть ты найди лекарство от рака, я по дворе приберусь. Четко расставил приоритеты ему дела. Андрак. Вымали ему лицо с квинцовым мылом. -ху -ху. вот это бандура, вот это размерчик по мне, а где хозяева, смылись хозяева. В машине, а наверное. Маш... У, -у, у поехали. Бомба, там да, бомба! Чё? Да блин, и тут бомба. Бегуй, бегуй, бегуй. Везде бомба. Отойди. Ты же сам сказал, что он заминирован, старая ты бычья мошонка. Мошон сам хотел там подорваться. Ой, Отойди! ты В укрытие быстро! Так, надо колесами затянуться. Давай, соси таблероны! Жуй! Хрусти ими, как сухариками! Сколько же вас там снаружи ублюдков-то? Нос, продолжу! Бля! Ты сразу среагировал! Нет, нет, Бурый, Буры, блядь! Броня, машина клыхастый, отвали! А, -а, а, пацаны, я к вам с проблемой! Брячься кто где может! Брысь, сумасшедший! А что ты какой крашеный? Ты больной, ты понимаешь, что ты псих? Оставь меня в покое, псих! Что, что ты... делаешь? Отвали от меня, ага. Он как чужой дышит мне в ухо, я боюсь его. Отвали! Я тебе сейчас меда сосалку разобью! Неужели ну, убьют? По кайфу, да? Нет. Встретимся в аду, паразит балансовый. А Ух, легко-то как стало. О, да еще и кабан оу, теперь. пумбу еще на эту тусу пригласил. Понабежали. Да вашу ж мать, да откуда вы беретесь все? Нашел <с тебе <с квадратный метр жилплощади и уже без лет сюда сбежал. Тебя же бьешься за этот квадратный метр. Это теперь моя хата. И я отсюда не выйду. Вы кто такие? Я вас не звал, идите нахуй! Да, да, да, да, да. Свободен. Те же самые мысли. Как тебе свобода? Нравится? Теперь давай назад, обезьяны. Что там? На, Реально, я, я на дартальце похож. А, это мирные? Где бандиты? Вау! Как по голливудски цифры разлетаются. А я не понял. А у вас что, мистер? Сейчас обеденный перерыв, что ли? Он а, все уже не, не пульт, реагирует. У кого пульт от него? Ты че призрак, сука, а? Призрак? Может, ты еще и бессмертный? А, нет, не бессмертный. У тебя кто сзади стреляет. Прости, если ты просто завтыкала, я тебя ёбнул. Это не совсем геройская смерть, согласен. Я тебе ногу жопу засуну, а через Это кто, сука, там такой креативный? Давай попробуем. Ну-ка тумблер пойдем. Первый туда. раз такое слышу вообще. Какая-то кавказская свадьба проходит. Это что такое? Это чье? Что с этим квадриком? Кто, кто напоил этого десятки так, что у него не получается трансформироваться? Ты заблудился, малыш. Что с тобой? Тормози. Все, все, успокойся, все нормально. Не те че, раскройте, что ли, а? попробуй. Круто! А мне нравится! Меня карусель, парке, карусель! Стой, мне нравится! Стой, стой, стой, не ломай кайф, я тебя прошу. Ой, а вы еще откуда? Пиздуйте назад в тундру, откуда вышли. Я сейчас седлаю бычок. Стой. Да не пинайте, это все нормально. Ну, уноси меня в мир головокружений. Да, все еще Теперь это обычный квадроцикл. Эй, взбодрись! Тебя что, отпустило, что ли? Кайфа Ты захотел покрутиться на нем, да? Эх, ладно, придется по старинке. Просто посмотрите на эту чучхелу. Мне его дали как напарника, он уперся в труп. Как отлично, и второй туда же. Кем я на битву собрался? Как вы живого одарите? Типичные одовите, Даже трупы понимают, что вы говно-зик Идите, пацаны, но мне с вами не по пути. Если что, на нас напали пока я в отходил. Они затопили помещение и закрыли трубы. Вот Ту, блядь. Что бла, мне втирает этот ниггер, а? Может, у гандошки? Бонус. Кажется, он испугался дымовой гранат. Ты чего? А... Не бойся, все больше не буду. Говори. Он интересно рассказывает, правда? Да, а только те, у него уже ноги в камне. Какой ты сыкливый. Это же обычная дымовуха, охлади свой пыл, бородать. Все, все, успокоились. Рассказывай, я перебивать не буду. Ну, если только разочек... Да помадный торт повторей, ты все. А, да все, ну камон, чё ты как кошка от огурца бежишь? Давай я тебя подружу с дымовухой. Смотри, здесь просто дым. Обычный дым. Все нормально? Ты где? <существует> Там себя подставил. А если сейчас хоть то ты получил получился. Ты! Да, ты! Спину выпрямил быстро, а? Чилишься, а? Красава! Спасибо за просмотр! Не забывайте про рамочки и про тайм-коды! Здесь был грёбаный Мармокий и Far Cry New Dawn. Увидимся в следующую пятницу! New Мам, знал, что это ночью так громко упало? Я, одежда! А почему так громко? Я не успел снять! Кто помнит, что именно в выпуске про Метро на 2033 Малин интро! Кстати, да! Ну, в конце концов, можно мне в рамку хоть один раз в жизни, ну, пожалуйста. <смех> пожалуйста. Ну, и сейчас какой-то слабоватый выпуск получился. То багов-то особо нету, вот, если что, вот, картинка почему-то, как будто немного мыльная, что ли, не, не подгрузившаяся до конца местами. Как-то вот так вот. Багов баги есть, но не так много. И все в общем-то. Почему он только собак называл Тумблер, непонятно. Потому что там Тимбер было написано. Так.